Дамы и господа, всем добрый вечер, uh, уважаемые наши гости, партнеры из бизнес комьюнити, всех вас рад приветствовать. С вами на связи Юрий Свобода, привет всем огромный и у меня к вам большая-большая просьба, давайте мы сейчас с вами быстренько uh, посмотрим, как у нас качество связи, как у меня слышно, как меня видно и начнем наше мероприятие вечернее. Будьте так любезны, поставьте какие-то плюсики, можете лайки поставить уже сразу. Вот. Так, так, так, сейчас, сейчас один момент сразу же. Так, все окей, все слышно, все видно, замечательно. Ну что, поехали. Мне выпала сегодня честь большая такая, да, открывать совершенно новую, так сказать, новый портал в нашем сообществе «Easy Business Community». Это информационный канал э, по криптовалютам под названием «Крипта без иллюзий». Вот. И э, цель этого м, канала заключается в том, что мы будем каждый раз по понедельникам э, встречаться здесь с экспертами э, криптоиндустрии, блокчейн-технологии, э, с акулами крип крипторынка и обсуждать э, уже такую нашумевшую тему – о криптовалютах, об ICO, коинах, биткоинах и все, что с этим связано. Вот, прошу любить и жаловать, вы сегодня вместе с нами находитесь в прямом эфире, у нас релиз, вот, строго нас не судите. Сегодня у нас есть потрясающий, замечательный парень, вот из тех, которых я назвал уже, да, из этой области, с регалиями, с заслугами, с большим огромным опытом в криптоиндустрии. Сейчас я вам его представлю, и э, я хочу сделать маленький-маленький анонс э, о том, что у нас это мероприятие, это некий такой онлайн open space, а, то есть это открытое мероприятие, на которое может любой совершенно человек прийти, э, вы можете приглашать своих гостей, для этого не обязательно быть партнерам нашего сообщества да, или участникам, вы можете абсолютно любого человека пригласить в понедельник в 19 МСК на наш открытый криптоканал, вот, где мы будем обсуждать э, такую, вот, уже, я уже говорил, да, тему интересную о феномене э, наших последних дней э, криптоиндустрии. Итак, э, давайте я уже передаю микрофон э, нашему спикеру, нашему первому Э, так сказать, э, метру этой индустрии, э, первой акуле э, крипторынка Максиму Крупышеву. Макс, э, тебе микрофон, э, передаю тебе слово, и мы сейчас, э, в общем-то, с тобой в режиме э, такого интервью проведем, да, это мероприятие, я буду задавать вопросы, и, скорее всего, наверняка у нас э, также есть вопросы и будут вопросы появляться в студии, в чатах и будем также наверное там в конце посмотрим какие вопросы может быть на какие-то ответим на все конечно не, не сможем потому как большое количество людей в данный момент находится и в общем-то макс тебе микрофон Вперед. здорово а, знаете... да ну хорошо давай давай давай давай давай давай давай начинаем. привет юр спасибо всем что пришли я смотрю у нас уже свыше Ого, уже 120 человек Ставьте лайки, чтобы, чтобы у нас прошла органика на YouTube, чтобы к нам присоединялось все больше и больше человек. Всем спасибо, что поставили плюсики. Вот. Ну и спасибо, Юрет, что позвал. Видите, у меня тут поклеили в офисе прикольные обои в митинг-руме. Я теперь как будто бы на Гавайи из рекламы Баунти. Честно говоря, я так и подумал, что ты находишься на Гавайях, только не совсем я понял, почему ты в пиджаке и в темной футболке, там ведь жарко, поэтому голодов, по сути, должен был быть. А это я понял, это фон. Ну, хорошо, ладно. Угу. А, Максим, у меня к тебе сразу первый вопрос. На засыпку, так сказать. Ты готов, да? К сложным вопросам. Готов к засыпкам. Да, супер. Ну, наверное, ты обратил внимание на столь креативное название нашего канала "Крипта без иллюзий». да? Почему, как думаешь, называется этот канал? Я думаю, он так называется. Что... Ой, пошло, пошло такое бред. Окей, наверное, у меня микрофон. А, ай, момент. Да, отлично. Да, Тогда лучше, если ты будешь ставить на мьют, просто когда не разговариваешь. Я думаю, что дело в том, что очень много всего сладкого, вкусно рассказывают о криптоиндустрии, как это все замечательно, как это все круто, насколько все безоблачно. Но очень мало кто говорит действительно э, правду, правду матку, да, без каких-либо украшений и сглаживаний каких-то проблем. Я так понимаю, что в этом канале ты как раз хочешь организовать и поговорить как раз о тех вещах, о которых иногда не говорят. Да, да, да, да, да совершенно верно. И я тут смею добавить, что э, криптоиндустрия, да, это такая новая сущность, которая появилась на планете. Вот В последнее время она начала набирать большую, огромную популярность. Причем все больше и больше людей даже на улице начинают уже об этом говорить. Наверное, вы заметили все дорогие наши зрители, участники. И это еще только-только начало. Но фишка вот в чем. Сегодня очень многие люди, то, что я заметил, находятся, вот я вам прям такой наглядный пример покажу, вот, так сказать, в розовых очках пусть они не розовые, но они такие бирюзовые, да, вот тоже такие радужные, прям э, все так здорово, красиво, сказочно, и все думают, что это прям такое волшебное поле чудес, э, да, где можно вот прям вот пятачки свои там разложить, и они там вырастут в дерево моментально, и э, посыпется огромное количество монет, вот, и, в общем-то, для того, чтобы мы э, реально э, смогли с вами без иллюзий, поговорить о всех, так сказать, сторонах, да, медали этой индустрии, для этого и создан данный канал. И на этом канале у нас будет все больше и больше с каждым понедельником, с каждой неделей различных спикеров, экспертов, профессионалов. Почему? Потому что в этой индустрии вы, наверное, заметили сейчас огромное количество таких гастролеров, а я их называю бременские музыканты. Вот, или такие, знаете, Остапы и Бендер почитали вот книгу, э, лайфхак, учебное пособие Бендера. И, понятное дело, здесь по-взрослому, скажем так, дурят людей. Вот, люди по незнанию, знаете, вот от неведения народ гибнет, как написано в Священном Писании, люди по незнанию, к сожалению великому, не разбираясь, доверяя каким-то, может быть, псевдогуру в ютубе там например, да или каким-нибудь там криптотрейдерам, которые еще сами не разобрались. В этой индустрии люди вот на эмоциях, в ожиданиях вкладывают огромные даже порой деньги, и потом вдруг печальные истории мы видим, особенно на рынке ICO, и, пожалуй, давайте мы, наверное, вот поговорим. Давайте снимаем розовые очки, бирюзовые. Поговорим с вами о том, как же все-таки выглядит на самом деле эта индустрия, Вот какие есть возможности здесь и э, можно ли здесь реально зарабатывать. Вот, Максим, тебе вот сразу эти вопросы первые. Ну, давайте посмотрим все-таки, что такое ICO, зачем оно было придумано, и, собственно, кто сейчас этим пользуется, и кто, ну, собственно, и кто, и кто проводит, и кто вкладывается. Ну, вообще изначально вот история ICO, которая я, помню, да, то есть когда я начинал, никаких ICO еще не было, и собственно никакого там никаких блокчейн технологий еще как бы, как бы не было. Вот был Биткоин, да, Лайткоин и какие-то еще и Доги, ну, и потом уже стали появляться всякие интересные штуки. Ethereum начали строить, очень много про это все говорили. Вот. Ну, собственно, у Ethereum да, было, наверное, одно из первых ICO, когда как бы, ребята собирали деньги на сам проект Ethereum, когда раздавали Ethereum там, по, чуть ли не по центам. Э, вот это, собственно, было, наверное, первое. Как мы видим, оно получилось достаточно хорошим и достаточно успешным. Э, второе ICO, которое я помню, это было DAO, ZDAO, которое было построено на Ethereum. Первое ICO, оно было, мне кажется, в мая 2016 года. Не ошибаюсь, то есть буквально как бы, ну, сколько, не, не так уж и давно. Но вот, оно, к сожалению, ну как оно, к счастью, прошло успешно, но, к сожалению, потом прошло неуспешно. Потому что, как раз, вот, если вы знаете про Этериум и Ethereum Classic, да, собственно, это как раз следствие того, что за, за DAO там была дырка в контракте и половину денег украли. А DAO в свое время собрал 10% процентов всего Этериума мира. То есть, вот так вот вложили силы, ребята. Эм, вот. И после того пошла лихорадка на ICO. Уже все организовывали, все делали. В чем проблема ICO сейчас? В том, что большинство проектов, которые выходят на ICO, абсолютно ни о чем. Абсолютно да, Ирис. Я прошу прощения, пожалуйста, маленькая-маленькая такая ремарочка. Давай вот наверняка у нас есть гости, которые даже понятия не имеют, что такое ICO, поэтому давай мы под, немножко под терминологией пройдемся. Вот, так чтобы. Все были в теме, на одном языке говорили, ладно? Да. Так, ребят, ICO, это вот знаете, есть IPO, когда компании выпускают свои ценные бумаги и продают какую-то какую часть компании э, всем желающим, то есть не только большим инвесторам, но и также там любой человек через своего брокера может купить, допустим, часть компании Microsoft, часть компании Google и так далее. Так вот, ICO, это когда компания выходит на не паблик офферинг, а coin offering, то есть initial offering, такой себе получается, только вместо паблик, в котором P в IPO, буква C, которая типа coin. Сейчас называют их ITO, типа где T, это не coin, а токен, что в принципе одно и то. То есть это когда компания, в большинстве случаев, которая даже еще не существует, эм, таким образом собирает деньги. То есть такой себе кикстартер, но только в криптовалюте и только не на продукт, а по сути на идею. Как бы это объяснить такими и другими словами? Вот представьте себе, я решил собрать денег, вот, и я вам продаю вот такие вот бутылки, из которых я пью воду. Я вам их продаю где-то по 2 евро. вот, с идеей того, что я потом возьму те деньги, которые вы, вы мне дали за покупку этих бутылок, я стану очень известным человеком, и вы потом сможете эти бутылки продать, допустим, по 10 долларов, потому что вы скажете, из них пил сам Максим Крупушев. Собственно, ICO – это примерно о том, что люди дают вам какие-то фантики с обещаниями того, что эти фантики когда-то в будущем почему-то будут что-то стоить. Почему они будут что-то стоить? Потому что, например, этот токен – это какая-то их внутренняя валюта. Или это что-то, что обещает вам какие-то няшки. Или это какое-то право голоса в какой-то будущей системе. Или что-то такое. В общем, это фантики, которые как бы, ничем не обеспечены, которые, там, по обещанию компании, вырастут в цене. В цене и вы, как инвесторы, как бы, подразумеваете, что ну, они действительно вырастут. Вы верите компании, вы видите, ну, как бы компании никакой нету. В большинстве случаев вы верите сайту, верите тому, что там написано, и даете им свои кровные денежки. Вот, собственно, так выглядит ICO. Сейчас ICO проводится достаточно много, то есть там есть целые ICO-радары, там можно посмотреть, что сейчас там проходит около 100 ICO, например, какие-то еще можно вложить, какие-то уже нельзя вложить, там видно, на каком они, на каком они этапе сборов денег и так далее. По-моему, рекордная сумма, которая была собрана, там порядка 500 миллионов, там, компании вроде EOS, компании вроде Банкора. Собирали такие огромные суммы, там ну, банкер что-то собрал, по-моему, буквально за несколько часов 150 миллионов. Проблема этих ICO, которые там впоследствии сейчас используются просто для быстрой наживы, как правило, люди вообще не, не, не знают, что они собираются делать, э, как правило, они не знают, как это делать. Некоторые из них вообще абсолютный скам, которые даже не собираются ничего делать, просто хотят собрать деньги и уйти. Вот. Есть, конечно, стоящие продукты, но как бы, человеку, особо не понимающему в сфере, и который не может даже прочитать white paper на английском языке и понять, о чем проект, то как бы, ну, определить, в какое ICO стоит вкладывать деньги, достаточно сложно. Я ответил, Юрий Юрия, что-то ты заслушался прям совсем. Нет, я не... Я... Тебя... Я же тебя внимательно слушаю, не перебиваю. Скажи, пожалуйста, а как вот определить? Вот есть какие-то критерии, как можно реально определить, это стоящее ICO, есть за этим что-то? Потому что, ну, вот простой тебе пример приведу. Я лично был свидетелем нескольких таких красивых, прям ярких, красочных сайтов. Вот, очень вкусно расписанных офферов. Прям там копирайтеры поработали по-взрослому. Программисты, дизайнеры, там вот действительно смотришь на сайт и думаешь, все, это лучшее, что я видел в своей жизни. Начинаешь читать, какие-то отзывы, там, показывают каких-то там учредителей или команды, кто за этим стоит. вот Потом вдруг где-то там езжешь понятное дело, твиты, различные чаты у них, да люди не могут толком объяснить, в чем заключается суть этой идеи. Там идеи типа «мы лестницу построим на Луну», вот, или там, короче говоря, «экологию в мире возродим, у нас есть там супер-секретная там, технология, как улететь всем, всему населению там, на Марс», ну и так далее. я так вот конечно же. Да? И когда начинаешь глубже копать, вот, то понимаешь, что э, какие-то, может быть, вещи из э, 22-го столетия. Ну, может быть. Вот. А как, какие критерии? Вот как, как ты, как эксперт, я, я знаю, ты много лет уже в этой индустрии. Я знаю, ты консультируешь очень крупные компании по в области блокчейн, технологий вот. и сервисов, да, криптосервисов, ясное дело, совсем другой круг, совершенно другой круг общения, экспертность и компетентность высочайшего уровня. Наверняка вы, вот, товарищи, вот акулы. Так сказать крипто пера в курсе то какие есть критерии вот как вот обычному простому вот мне вот реально не разбирающемуся в этом во всем хотелось бы научиться отбирать до да, зерна от плевел и понимать куда можно вкладывать вот а куда не надо какую розетку нельзя пальцем ну на самом деле вопрос как бы достаточно сложный, и ответ на него достаточно нетривиальный. То есть, знаешь, это вот типа, как определить человеку, который не особо разбирается в бизнесе в целом, как ему правильно вложить в какой бизнес-проект. То есть здесь мы там можем все вспомнить какой-то там квадрант от Киосаки, да, там, где у, у нас есть работник, предприниматель, да, бизнесмен и инвестор. То есть если мы говорим про отбор ICO, то здесь нужны, нужны скиллы инвестора. То есть, здесь нужно понимать, как строить бизнес до этого. Потому что все ICO, по сути, вам обещают, что они построят бизнес. И как понять, кто может построить бизнес, а кто не может построить бизнес? Поскольку эта сфера, она сейчас достаточно уже ну, как бы занята и очень много всего пилится, очень много всего разрабатывается, как правило, здесь, поскольку эта сфера абсолютно ну, как бы интеллектуальная, да, то есть тут тебе не нужно идти и строить дом, тут как бы вопрос лишь в том, сможешь ли ты разработать что-то, что круче, чем у всех других. То есть, конечно, все начинается с идеи. То есть нужно попробовать отфильтровать идею, насколько она вообще имеет смысл. Но отфильтровать достаточно сложно, если вы не понимаете, о чем вообще индустрия. Нужно вначале понимать, о чем индустрия, а потом понять, о чем идея. Если вам идея кажется здравой, то вам необходимо потом посмотреть на команду. Что люди в этой команде вообще раньше делали в жизни? Если эти люди где-то работали в страховой фирме, работали какими-то какими продавцами в каких-то компаниях и так дальше, но они не имеют никакого опыта построения бизнеса, они не какие-то крутые программисты, работавшие, на, работавшие в прошлом на Google, и на Microsoft и так дальше, то это энтузиасты, у которых просто есть видение и вера. У таких людей, к сожалению, в этой сфере получается построить что-то значимое не очень часто, потому что они конкурируют действительно с хардкорными технарями, которые, там, допустим, в этой сфере уже что-то пилят лет 7. Вот, поэтому новичкам здесь, конечно, достаточно сложно. Даже если это ребята очень толковые и так далее, в этой сфере очень сложно взять на работу толковых разработчиков, потому что, как вы понимаете, сфера плюс-минус новая. Пятилетним опытом работы там, с биткоин-технологией или с блокчейном в целом это какая-то фантастика. Таких людей я не видел еще никогда в жизни. Ладно, я видел один раз в жизни. Этот человек, он, он мультимиллионер, как бы, и, и на работу ты возьмешь его как бы вряд ли. Следующее, если команда и идея классные, Нужно почитать white paper. White paper – это такая штука, в переводе это белая бумажка. Это то, где компания без водички описывает, что она делает и зачем. Какую проблему проект решает. Как будет построена экономика в этой сфере. Как, ну, для чего эти токены нужны будут. Как они будут использоваться. Какой график эмиссии. Куда эти монеты все пойдут. Сколько процентов выходит на ICO, сколько процентов не выходит на ICO. Посмотреть вообще, есть ли компания у этих ребят, где они собираются регистрироваться. То есть посмотреть какую-то еще структуру юридическую, знают ли они вообще, что, ну, что с этим делать и как. Посмотреть, есть ли у них какие-то эм, планы там, касательно того, ну, если какой-то план по рискам, да, если что-то пойдет не так, что если там законодательство изменится в ту сторону и так далее. Это все должно быть прописано в IP. Если этого всего нету, тогда как бы, ну, возможно, ребята еще не продумали, куда они вообще двигаются. Как сказал Юра, что если сайт уже написан очень красиво и копирайтеры поработали хорошо, это уже как бы первый шаг на это вообще обратить внимание. Если, если сайт выглядит плохо и вам кажется, что его сделали школьники, то это ICO даже не стоит продолжать дальше смотреть. То есть, если, ну, тут нужно смотреть по этапам. То есть, если вам нравится идея, вы смотрите, смотрите дальше. Крутой сайт, хорошо, да. Продолжаем смотреть. Крутая команда, посмотрели на, на LinkedIn, кто эти люди, что они там вообще делают. Посмотрели там, что они на Фейсбуке делают. Не употребляют ли они наркотики прямо на Фейсбуке вот ну, в общем какой-то такой ну, достаточно примитивный эм, отбор который как бы мне кажется логичным но его нужно сделать чтобы понять что это действительно что-то стоящее потому что скама ну, невероятно много юрец я ответил да и вот я как раз сейчас вспоминаю тоже один такой сюжет интересный вот есть такой линда coin называется можете посмотреть его на coin и там даже есть, ну, они походу сейчас сайт уже, наверное, улучшили. И вот на Coin Market cup такой большой, большой аналитический портал, где есть все монеты, которые сегодня находятся на биржах, на криптобиржах. И там вот, вот эта монета Линда, да, она там прям вот взлетала там, чуть ли не в космос, вот по графикам. И там есть выход на их сайт. Я когда зашел на сайт, я просто был, знаете, называется обнять и тихо плакать. Реально делали не просто школьники, а даже, наверное, вот школьники-предшкольники, которые только-только учатся программировать. Тексты там разбросаны, там прямо вот там непонятно какие шрифты, они все разные. Фотографии все из Ютуба натырили, ну, в смысле не из Ютуба, простите, а из Гугла, ну и так далее. Вот. И самое печальное то, что туда люди вложили достаточно большое количество денег. Вот ясное дело, что потом монета и упала и все. И в общем-то свое дело там товарищи памперы сделали, да, или там кто там разводящий, кто там это все дело, в общем-то и выводит в виде именно сбора денег. Это ничего другого, как тупо сбор денег. Вот. А есть такое еще мнение, бытует, что, допустим. Вот есть, да, критерии, ты сейчас их озвучил. Посмотреть, какого качества сайт, да, посмотреть, какая идея стоит, посмотреть, какая команда стоит, промониторить, да, там, посмотреть, какая у них экономика, white paper, какие-то есть документы. Сейчас, в общем-то, я смотрю, SEC подключился профессионально сюда уже, да, это вот некий такой орган, который контролирует, да, все ICO. Но это комиссия вот. по ценным бумагам. Они вообще как бы контролируют все IPO. Ну и решили взяться за ICO, потому что как бы штука схожая, чтобы никакие там втихаря в где-то не приняли денег. Да, да. Ну для того, чтобы защитить свою нацию, да? mm -hmm. вот. И ясное дело, что сейчас уже москитных сеток поставили уже много и пропускают, в общем-то, не все сегодня такие идеи. Вот, поэтому это все нужно изучать, посмотреть, какие у них есть э, чаты, да, есть ли, там, э, это, есть ли там с этим сообщество какое-то, есть ли Twitter, допустим, да, э, что там пишут люди, там, на английском языке часто, можно почитать через переводчик, можно в Ютубе посмотреть даже видео. То есть вот это вот все собрать, э, скажем, их, ну, например, 10, там 10 критериев мы можем набросать, да. И бытует мнение такое, если ты отобрал таких 10, например, ICO. Почему выгодно это ICO? Потому что, ну, как вот, например, там с Apple, да, Apple перед тем, когда выходил на биржу, какое-то количество акций продал по бросовой цене. Это был период IPO. Эти люди, которые купили тогда акции Apple, я думаю, каждый бы сейчас бы хотел бы в то время вернуться и купить, так, пару-тройку тысяч акций, да, корпорации Apple. Потом никогда не пожалели, Вот. И вот э, я к чему? Из 10, как ты думаешь, Максим, какая статистика? Из 10 ICO, которые э, сегодня заходят да, на крипторынок, э, вот какой процент может, ну плюс-минус так, по, по прогнозам. Тут же нет никаких гарантий, точных данных быть не может. Но плюс-минус какие-то прогнозы. Какие вот у тебя прогнозы? Юрец, yes. ну я на самом деле не считал, сколько, да, я бы сказал, что 9 из 10 умирают точно, вот, но мне, в общем-то, что процент даже еще хуже, мне кажется, процентов 3-5 выживает, то есть, грубо говоря, из 100 там вырастут в ближайший год, ну, какое-то существенное там какое-то количество раз, ну, там, не знаю, раз в 5-10, в наверное, процента... Три где-то, то есть где-то 300 ICO действительно стоящие. Но найти их не так просто. Вот, к примеру, там один из последних примеров, который, там, ну, который я успел нем, немножко прикупить на ICO, конечно бы хотелось прикупить немножко больше, уже сейчас глядя, это EOS. Да, то есть EOS – интересный проект, он проводил, он начал ICO еще в октябре или в сентябре, вот, и вот он там типа вырос в 9 раз с сентября-октября. То есть таких проектов достаточно мало, то есть каких-то таких, которые там выросли во много-много раз и какие-то были там плюс-минус заметные, их не так много. Ну то есть по принципу «ищите, найдете, да, стучите, отворят вам», да, примерно так? Ну да, понимаешь, просто с, с, такой, с такой статистикой, типа 3 из 100… Понимаешь, это практически пальцем в небо для человека, который там, знаешь, особо не в теме. Есть куча обзорщиков, которые на ютубчике там рассматривают, какие ICO, знаешь, рассказывают каким-то более понятным языком. Можем пробовать что то такое делать вообще в, в целом. Ну, это как бы, ну, это прям работа на full-time. Прям нужно угу. сидеть и целыми днями эти ICO колбасить смотреть. Ну хорошо, окей. Тогда каких-то пара пару, может быть, рекомендаций или там пару правил, которые могут помочь человеку как минимум не потерять деньги. Можешь озвучить при выборе, допустим, даже того же ICO? Ну, Юр, оно все субъективно. Я бы, вот бы все-таки написал бы списочек примерно следующий. Да? Красивый сайт, эм, хорошая идея, какой-то стоящий продукт, э, хорошая, хорошая команда, у которой были какие-то там опыты до этого. То есть, да, если это... -то... Да. Макс, это клип. Это критерии. Вот. А я вот больше всякие какие-то же есть еще и правила. Ну, например, допустим, не инвестировать в одно ICO. Там, допустим, люди что делают иногда? Закладывают квартиру и инвестируют в одно ICO, которое им кто-то рассказал в Ютубе, что это прям выстрелит в 10 раз больше, там через уже два месяца. А, я я понял. Ну, да, такие. Ну, то есть, крипта, вообще, все, все вменяемые люди. Вообще все в крипту не вкладывают. То есть вообще все вменяемые нормальные здравомызлящие люди вкладывают там процентов 10 своих сбережений, каких-то накоплений, инвестиционного портфеля в крипту вообще процентов 10, потому что это все равно считается нечто очень рискованное. Так вот из этих 10% я бы сказал, стоит играться э, там в ICO еще всего лишь одним процентом. То есть, давайте, скажем так, 10% от того, что вы вообще в крипту собираетесь вкладывать и инвестировать, от этого всего лишь десятую часть играться с этими ICO. Потому что вероятность не угадать крайне высока. То есть, вообще, ну, как бы, там, я, ну, человек, который в этой сфере, там я живу этой сферой уже, там, 4 года. Да, я, по сути, уже больше ничего не, не умею делать вообще в жизни. Если это все, все накроется, я пойду работать дворником. Вот, я, ну, конечно, там у меня плюс-минус все в крипте, я там люблю какие-то рискованные сделки, там какую-то там существенную сумму вкинуть что-то абсолютно непонятное, которое там мне каким-то чуйкой там показалось, что туда нужно вкинуть денег. Но я тоже как бы ошибаюсь достаточно часто, но я уже привык, да, там ты можешь проснуться утром, а у тебя там типа минус 40% там по по всему портфелю. Ну, как бы такие штуки бывают, но для того, кто, кто заложил квартиру, то он, в принципе, если увидит такую цифру, он пойдет как бы и спокойненько себе спрыгнет с 9 этажки. То есть, как бы такие штуки, как бы, ну, не, не ставьте себя в такие ситуации. Я бы сказал, что вся эта, вся эта криптоиндустрия и криптоэкономика, э, как бы процент денег, который вы сюда вкладываете, он должен быть с марк... ну, как бы с, пом... С, пом... с пометкой не боюсь потерять. Ну, потому что бывает все что угодно, да, то есть то, что оно упадет до нуля. Конечно, скорее нет, но то, что биткоин там, через две недели он может спокойно опуститься там, до 2-3 тысяч, да? ну и, как бы не, не пойдем же, мы все вежется. Но ну, как бы такие варианты есть, такие возможности есть. Поэтому будьте осторожны, пожалуйста, и думайте, как бы, ну, чтобы не, не попасть в какие-то очень сложные ситуации, чтобы от вас не ушли жены, мужья, чтобы там, к вам не пришли из банка и не сказали, что вы им должны деньги тут нужно думать это все-таки достаточно рискованная инвестиция как-никак я вот себе записал первое правило знаешь какое? какое не все то золото что блестит это первое правило то есть не вся не вся та правда до да, которую сегодня пишут в чатах и э, рассказывают на youtube каналах можно такое правило, да? Ну... Да, интересно. На самом деле, ты понимаешь, это все продажники. Ну, блин, мы тут, мы тут многие имеем опыт в MLM, да, и мы все прекрасно понимаем, что в сферах, ну, в подобных сферах работают очень хорошие продажники. То есть это люди, mm -hmm. которые действительно очень хорошо владеют материалом и могут очень хорошо направить вашу точку зрения в правильную сторону. И то есть mm -hmm. если там вы чувствуете, что вам кто-то реально продает вложиться куда-то, то задумайтесь, почему он это делает. Если вам какой-то старый друг просто сказал, я сам вложился, если хочешь, вложись. Если вы видите хоть какой-то малейший намек на то, что человек заинтересован, чтобы вы, вы вложились в какое-то ICO, это очень подозрительно. Ну, вы сами mm -hmm. пони, понимаете, почему. Mm -hmm. Потому что все это децентрализованная штука. Да? По сути, человек, который вложил в ICO, не должно интересовать, чтобы все остальные пошли и вложили. Правило номер два вот пишу я себе не закладывать квартиру ни в коем случае там имущество да движимое недвижимое не занимать деньги в банках не брать кредиты для с целью инвестиций в крипторынок очень хорошо да очень хорошо да. вот, у нас уже есть как минимум два правила которые могут вас, так сказать, ну, быть некой подушкой безопасности, да, то есть парашютами, два парашюта, вот в этом полете. Так, хорошо, Максим, спасибо тебе огромное. Понятное дело, что тема-то бесконечно долгая, мы неоднократно, еще к не будем возвращаться, вот также будем с тобой тоже общаться, советоваться. Все-таки есть какие-то, допустим, ну, так сказать, или каналы, или, может быть, люди, там специалисты, да, к мнению которых стоит прислушиваться относительно там, тех же самых там, монет или токенов. Ну, монеты, эти, которые уже на бирже, токены, которые еще пока не вышли на бирже. Ну, не совсем так. Потому что токены это, – это то, что построено на каком-то другом блокчейне. То есть, допустим, uh -huh. те монеты, которые на Ethereum, они якобы токены. Те монеты, которые на Waves Platform, они все равно токены. То есть тут как бы криптовалюта это свой блокчейн, а токены это на чем-то блокчейне. Вот я считаю так. Хотя тут вокапуляр может быть разный. Коины это типа на своем блокчейне, да? А токены это как уже. Подстройка, да. Второй уровень. Да. Опачкование. Да, да, да, как-то так. Эм, ну, смотри, Юр, на самом деле эм, очень сложно ну, как бы сказать какого-то конкретного человека, который ни в чем не заинтересован и гнет просто там, э, ну, что-то правдивое, потому что, понимаешь, там те, кто пишут что-то, они там могут там спонсироваться кем-то, знаешь, там многие люди, кто на Ютубе что-то рассказывают, они, допустим, вложились в какую-то монету, знаешь, и там хвалят ее, потому что хотят, чтобы пошел хайп, знаешь. Ну, то есть, как бы, вот кто-то, чтобы беспристрастно абсолютно обо всем рассказывал, ну, как бы, тут сложно, знаешь, я там сам могу, там, я люблю рассказывать хорошие вещи про кардан, знаешь, mm -hmm. потому что я, там, его купил на какую-то сумму. Там, я иногда могу сказать, что я верю, что волны вырастут, потому что я в них вложился, там, полгода назад. Ну, как бы, все так делают, знаешь, все, как бы, там, хвалят что-то свое, во что они верят, но все равно, как бы, это может быть немножко субъективно. Из каких-то русскоязычных из, изданий, да, где, где можно почитать что-то интересное, мне форклог нравится. Форклог мне очень нравится, как ребята выросли за последние несколько лет. Я как бы, видел форклог еще с самого начала, когда он только начинался. Контент достаточно при, прикольный. Ну вот, смотреть какие-то ICO-шки можно на всяких ICO-радарах, там, смотреть просто, что есть. Снова-таки, там сложно понять, как бы, что из этого хорошо, что из этого плохо, потому что все равно это все проплачивается. Там можно себе поставить там все звездочки, если ты заплатил этому сайту. Ну, короче, как бы сфера пока еще очень нерегулируемая, все делают, что хотят, ну, и как бы там все организаторы подобных платформ, конечно же, заинтересованы в наживе. Окей, хорошо, спасибо, Ге, огромное. И вот давай еще так уже там будем, наверное, завершаться, так, так как у нас по времени тоже есть некий регламент. Вот скажи мне, пожалуйста, как специалист, Вообще сама индустрия, на какой сейчас находится стадии, мы понимаем, что был там 2008 год, когда там все только начинало, когда появились там какие-то первые первые первые первые веяния, да, какая-то первая информация о биткоине. То есть биткоин, в общем-то, все это и является продуктом первым, да, и продуктом и в общем-то первой монетой, вот. И многие говорят, ну уже поздно. Uh, уже время прошло, уже все, уже смотрите, сколько лет, смотрите, какая капитализация, там почти три, триллион, да, где-то около того. А uh, скажи, как ты вот считаешь, на каком примерно сейчас этапе находится индустрия? Ну смотри, на самом деле да, все началось там в восьмом, в девятом, вот, я, я начал в тринадцатом, еще никто ни, ни черта не знал. Никто вообще не понимал, что это такое, никто не, сл не слышал даже ни о каких биткоинах. Вот. Сейчас мы находимся на том этапе, когда уже многие, кто вообще там плюс-минус в чем-то пытается разобраться уже про биткоины, слышал и почитал там хотя бы несколько статей, посмотрел хотя бы, хотя бы парочку видео, чтобы понять, что это такое. Но я все равно вижу, процент людей, которые в теме, еще крайне маленький. То есть я бы сказал, что мы еще где-то только начинаем. То есть по сути регуляции еще нету, банки до сих пор еще смотрят, что это такое. То есть я бы сказал, там, ну, что мы только-только начинаем где-то что-то там двигать. В какую сторону оно будет двигаться, тоже непонятно. Да? То есть если там все государства скажут, что все это незаконно, если все банки скажут, что мы с этим не работаем, то как бы это все точно так же как бы, и прикроется. Вот, но пока все выглядит не, неплохо. Регуляторы смотрят как бы в то, что это прикольная технология. Давайте давайте в ее сторону смотреть, давайте ее регулировать, давайте с ней работать. То есть я бы сказал, если вот как бы этот этап регуляции и осознания государствами банками пройдет хорошо, то мы пойдем еще далеко, далеко вверх и долго, долго, долго. Это вот как там все время было с интернетами со всякими цифровыми технологиями, с ними была точно такая же штука. Типа мы интернет-компания. Что это за интернет-компания? Это вообще законно, это вообще нормально, что вообще они там делают? Сейчас с криптой происходит примерно такая же штука. Я думаю, что мы уже достаточно далеко, уже как бы это все схлопнуть, прикрыть, закрыть и запретить уже достаточно сложно. Я пока не вижу, чтобы это кому-то было сильно нужно, сильно интересно. Все скорее пытаются с этим работать, а не запрещать. Да, и, и вот для меня тоже вот в последнее время были такие э, звоночки важные в этом направлении, поэтому вопрос, помнишь, как регулятор, какая была риторика да, у регуляторов с самого начала, все запретить, причем ну, по всем странам, и, и Америка говорила об этом, и Европа, и Россия, там, и Китай, в один голос прям кричали, все запрещаем, там железно там накладываем санкции, пошло поехал. Вот, сейчас я смотрю, у них вообще поменялась погода в этом направлении, они уже об этом говорят позитивно. То есть в какой-то момент был негатив, потом пошла уже такая нейтральная ступень, да. сейчас они уже пошли подниматься в сторону плюс. Это с одной стороны регуляторы, да. А с другой стороны я смотрю на то, какие люди известные сейчас начали приходить в этот рынок, Например, допустим, Павел Дуров, да, вот сейчас там Цукерберг интересуется этим делом, начинает изучать блокчейн-технологию, уже там многие главы государств там принимают законодательство. То есть ведущий миллиардер на земле сегодня также в этой теме уже замечены, так сказать, да, там Ричард Брэнсон, Джек Май и там еще многие там Соросы, пошло поехал. Да. Вот, список долго перечислять там. Половину Форбса а сейчас уже находится в крипте, но ну, каким-то боком. Кто-то ICO там пилит, да, кто-то, например, там в монеты вкладывает какие-то, там, биткоины покупает и так далее. Ну, вот. ну и как бы третий момент показательный, это то, что Япония она страна довольно-таки продвинутая, прогрессивная, на самом высочайшем уровне, да, на правительственном, приняла законодательство. Насколько я помню, это был 2017 год. Угу и разрешили, то есть узаконили криптовалюты, разрешили э, в своей стране, э, да, в магазинах там это все как платежное средство применять. Ну, правильно? Э, такая информация? Вот у меня такая да, информация. Да, у них там, они там даже биткоин лицензию типа стали выдавать, вот собирались заявки там весь прошлый год, вот сейчас их рассматривают, то есть, да, они как бы сказали биткоин, легален, биткоин можно использовать как деньги, биткоин можно покупать, продавать, но ну, только для этого необходимо как бы, пройти определенную проверку государства, ну, чтобы получить эту лицензию, что в принципе как бы имеет смысл, чтобы не работал кто попал. Ты знаешь, я вот в завершении тоже ну, какое-то время уже в этой индустрии нахожусь, уже больше года, пока еще учусь, разбираюсь, все очень интересно, все забавно. Вот, я такой максималист, я впитываю вот, огромное количество информации с разными людьми, общаясь в этом направлении. И я помню, год назад надо мной смеялись, вот, говорили там, вот, куда ты пошел, это все полная ерунда и так далее, и так далее. Но ты знаешь, очень многие люди, которые там, с сарказмом к этому отнеслись, уже были замечены в покупке биткоина. Да, уже были, у меня точно такая же штука. Ну, просто, ты понимаешь, я же с 13 с 14 -го года. Yeah. Да, то есть там с конца 13 На меня вообще смотрели как на идиота. Mm -hmm. ну, типа, что? что? Никто даже не знает, что это такое. Что ты вообще делаешь? Тебе хоть сказали, типа, это мутно, мы знаем, что это мутно. А мне говорили, мы даже не знаем, но звучит очень мутно. Ну да, уже все с биткоином. Да, и последний, самый последний вопрос, и мы заканчиваем. Твои прогнозы относительно вообще биткоина. Вот, например, я слышал если напомнишь фамилию, это известный человек из IT-технологий, он там прям погрозился там своей гениталии съесть. В прямом ну, да, это, это какой-то антивирус, это Макафи. Да, Макафе, да, он создал антивирусник. Ой, миллиардер. И он пообещал: типа, на самом деле, официально, представляете, заявил официально о том, что он готов съесть в прямом эфире на каком-то там телешоу а, своей гениталии если биткоин не будет стоить 500 тысяч долларов там какому-то там году, то ли 25 не там милли... там что-то было 100 по моему или 50 или 100 тысяч В общем, эту информацию можно найти не суть важно но а, речь идет о том тут такой -то некий такой посыл да о том что биткоин будет расти и вот прям в этом убеждены Многие-многие прямо и акулы этого э, рынка да, э, этой отрасли, и инвесторы крупнейшие инвесторы, есть у него, да, вообще э, причины для роста, и предпосылки для роста там на уровень 25-50 тысяч, то как вот и как, как, -то, как, -то, как -то, ты думаешь? Юрия, у меня такое ощущение есть. То есть, как бы тут, понимаешь, всегда очень сложно давать эти оценки, ну, потому что если бы я как бы знал все наперед. То, как бы все в жизни сложилось бы у меня намного лучше. Вот, я трейдер не самый как бы блестящий в мире. Чуйка у меня вроде бы работает чаще правильно, чем неправильно. Вот. Но биткоин пока колеблется где-то тут. То есть то, что он через две недели будет стоить 25, нет. Я думаю, что он еще сходит вниз куда-то. Кто-то говорит, что до 5, кто-то говорит, что до 2. Мои трейдеры говорят, что до 8-9 сходим, ну или хотя бы на 9 еще сходим, попробуем, там пробивается он или не пробивается. То есть пока гуляем тут, то есть как бы там, если там, вы думаете купить дешевле, чем сейчас, то я думаю, что у вас получится. Э, вот, сходим мы, конечно, выше там в этом году, я думаю, что выше 20 мы должны сходить, э, как скоро, не знаю, пока как бы, ну вот, мне кажется, что вот где-то май-июнь, там он что-то покажет. До этого будем где-то колебаться тут, в этом коридоре, там, я не знаю, ниже 15, но выше 5. Вот как бы в этом огромном коридоре в 10 тысяч мы пока вот плаваем вверх-вниз, вверх-вниз. Вот сейчас мы как бы приплыли вверх, да, то есть как бы 12 тысяч, это уже достаточно солидно. Я не ожидал, что мы сюда приплывем настолько быстро. То есть как бы очень классно. Но я что-то думаю, что 12 как-то сейчас уже и дороговато. Может быть, сейчас ходит там к 9 и ниже. Альткоины, я думаю, в этом году многие пойдут сильно вниз, ну потому что как бы у них там они не оправдали своих ожиданий, не сделали продукты и так дальше. Биткоин вроде будет валить, Этериум вроде будет валить, Кардана, как я уже говорил, я что-то в него верю, и вообще мои тут ребята все в него верят, которые ада. Вот, будем смотреть потом какие-то новые технологии типа Nano, которые обещают взять бесплатные денежные переводы которые были «Райблокс». Будем смотреть. Я думаю, что год будет не таким захватывающим, как предыдущий, но все равно интересным. Максим, спасибо тебе огромное, дорогие наши зрители, партнеры, гости, участники нашего первого, так сказать, да, релиз такого шоу, да, первого, первой программы, которую мы сегодня для вас сделали специально. Спасибо вам также, что вы были с нами. Ставьте лайки, не забывайте, да, повышайте свою карму. Вот, потому что Максим для вас сегодня, я надеюсь, поделился ценными знаниями. Вот. Для кого было ценно, прям можете комментарии написать. Это все приветствуется. И мы будем с вами прощаться. Мы не говорим вам до свидания, мы говорим вам до скорых встреч. В следующий понедельник. Uh, у нас будет очередная программа, очередная передача «Крипта без иллюзий» и, э, естественно, очередной будет «Мэтр-эксперт» и «Акула крипторынка». Всего вам доброго, до скорых встреч. Максим, спасибо тебе огромное, респект тебе отдельный. Спасибо, Юртик. Да, всем спасибо, что остались, всем спасибо, что послушали. Ну и будем с вами еще видеться, я думаю. Всем пока.